пресс, так как качаем его мы это будет упражнение не на количество, а именно на качество поэтому проработаем тренировочку вы посмотрите как качаем мы этот пресс и сделайте для себя вот так работать будем это подъем ног в перекладине с силой то есть без никакого раскачивания и в верхней точке желательно задерживаться и фиксировать ноги в верхней точке Поверьте, это очень сложно, но ну, вы посмотрите. Работать будем от 12 до 2, шагом э, 2. Через каждые 2. 12, 10, 8, 6, 4, 2. И будем работать друг за другом, как бы такая лесенка. Ну что, Вова, готов? Готов. Ты начинаешь, я за тобой сразу. Поехали. Поехали. Важный момент, когда поднимаем ноги, нету никакого раскачивания. Полностью стараемся держать ноги прямыми, касаемся перекладины, перекладины и фиксируем ноги на самой перекладине. Вот это считается чистое упражнение, когда мы без инерции поднимаем ноги. То есть чувствуется полностью пресс. Поверьте, это очень сложно тоже очень важно во время упражнений дышать так как организм получает больше кислорода и соответственно вы качественнее делаете упражнения и это идет вам только на пользу ни в коем случае не задерживаем дыхание готов теперь я 12, да? плохо когда с одним упражнением еще и то да и другое и второе, у меня даже во спинах включается Десяточка. Это Володя. Мастер спорта по прессу. Давай-давай, работаем. Если сильно устали, можно начинать уже немного подгибать ноги, но стараемся не раскачиваться. yorucu ноги, Давай, давай. Сейчас. Переломный. Да, сейчас шестер... Главное шестерочку сделать. Настал момент, когда уже начали трястись ноги. Это уже хороший признак того, что мы действительно напрягаемся. Два четверку и двойку последнем разе задерживаем хотя бы две секунды и медленно опускаем ноги. Совсем Не чтобы тянуть время. Давай, давай. Можешь. Ножки в кучу. Давай ты. С фиксацией пару секунд. Да, последний фиксируем. Именно пос последний. Не, сейчас не фиксирую Последний А тоже придется фиксировать Давай, медленно опускай Носок ты не Балерина Только не укрепите Концовочку Собственно, такая вот у нас есть тренировочка на пресс. Мы его хорошо забили, хорошо прокачали. Было очень тяжело. Данное упражнение подходит профессионалам или новичкам. или Кому ты посоветуешь такие упражнения? Вот, скажем так, подготовленным Однозначно. Новичкам? Однозначно. Если вы новичок, поднимаем только колени для начала. Потом переходим на поднятие, на поднятие ног. И важный момент, обязательно размяться, перед даже перед прессом. Мы не показывали разминку, но мы ее сделали, поверьте нам, мастера. На Вова, спасибо за тренировку. Пока.